Доброе утро! Сегодня 12 число. Хотелось бы некоторые дать пояснение по ситуации скажем, в Кремле. То, что демон, который был более 300 лет, ушел. Но у нас осталась одна проблема. Рыжая, скажем так, крыса, которая еще держит данную систему олигархата на нашей территории. Она является некоторым звеном в общей системе роя управления. В свое время через собак попробовал поработать с ним, через пару дней он лишился своей должности, но он еще держится. Из нескольких источников идет информация, что нужно его добить. И шаман шел как раз за этим демоном. То есть наша задача сейчас вывести и строить данную систему. То есть это как бы новое, может быть, никто не работал. Но мне понравилось там в предыдущих роликах уже люди там плазмой, либо вот сварка представляют. Ну как бы сварка, но это плазма, в принципе, выжигать данную сеть. То есть получается запустить огонь по этой сети, как в сторону той, что он сейчас держит, башни Кремля, так и в обратную сторону, откуда еще им руководят. Потому что данное, данное звено это промежуточное, но сугубо такое, достаточно мощное. Поэтому как бы направить именно против этой личности на данный момент все наши возможности и, как скажем, желания и намерения по ее устранению, с нашей территории. Это то, что считаю... Ну вот, на данный момент то, что по Кремлю. То, что с Путиным то можно с ним поработать, так как говорит Мистик, я поддерживаю да, эту кампанию. То есть, время пришло непосредственно. То есть, он ослаблил, ушел из-под защиты, так скажем. Кроме того, еще тем, кто вот хотят боевых каких-то магов, есть желание чтобы, как скажем, не подселенцами сделаться, а просто внедрить в него мысль, что ну, вот как у Ельцина я устал, пора уходить, только здесь намерение ну то есть с вашей стороны вот это намерение если есть какие-то предложения, ну типа того, что кругом враги, то есть мне надо уходить ну вот вложить, чтобы либо он разборки начал внутри своей же системы, что, ну, грубо говоря, первый враг это их охрана, его охрана непосредственно, то есть пошла, пошла зачистка, ну, и либо передать, допустим, намерение, что пора передавать власть кому-то, в этом направлении поработать, помимо того, что вот предлагает мистик, я согласен с той, то есть там уже энергетически, то есть по здоровью, по энергетике, а тут еще как бы дополнительно, грубо говоря, Совести-то, может, там уже нету, но <смех> попробовать повлиять именно с этой стороны, как вариант. Дальше, то, что там в удаленном видео нам предлагалась помощь по зачистке, так скажем, низкочастотных сущностей, одномоментно, с предложением, что мы возьмем это все на себя, получается следующее, ну, у меня, по крайней мере, вырисовала следующая картина, что, грубо говоря, зачистив сущности, неважно, даже низкочастотные, мы подвержены той же самой зачистке. И вот эти, которые помощники, условно, то есть они садятся на нас и начинают нас зачищать по полной программе. То есть у них будет полное право на это. На данный момент у них такого права пока нет. То есть, ну, это же опять эти же роя, ну, так скажем, вот... Большого космоса, у них вот управление роем, то есть какая-то матка. Задача, конечно, вычислять вот эти матки, где они находятся, в теории. Там я знаю, некоторые, ну, так скажем, в космосе хорошо ориентируются. То есть их местоположение бы желательно хотя бы ориентировочно понимать, где, где они могут находиться. Единственное, они все равно, либо это большой корабль, либо это какая-то планета, как минимум. То, что касается помощи наблюдателей, я точно знаю, что на данном, скажем, есть, они называют себя «братья белые», по идее, которые помогут нам в случае каких-то конфликтных ситуаций по уничтожению части тех же ракет и прочее, которые... То есть это как бы... Пом помощь все равно будет, так как у нас, может быть, нет, не будет возможности еще, или технологии по уничтожению. Они готовы. Они, в принципе, частично до этого заблокировали Луну, что она упала, в принципе, до 20% своей возможности. Так что и они не могут уничтожать сущности, грубо говоря. Они могут оттеснять, либо вот именно материальную часть уничтожать каким-то образом. Поэтому помощь все равно есть. То есть нет, что типа, как бы помощи никакой мы не ждем. Помощь будет. Помощь есть. Они все равно тут работают. Молодцы, все молодцы. Кто как работает, все наши, все работают по очистке земли на данный момент. Ну вот, в принципе, пока и все на данный момент. Счастья, радости, спокойствие. Я Русь.